О, он очень сильно взаимодействует с посторонними предметами. Господи как? это ребенок? Куда я иду? Хм. Очень активный призрак. МП. Угу. МП. И берем блокнот. Правильно? Правильно. А рассток, что у меня? 800? <связывая> <связывая> Блин, ну она появился даже не снисла мне рассудок. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Покажи себя. А, так, ладно, короче, я... Думаю, что я пойду из машины, понаблюдаю. Ну, нет. Ее нету. Блин, а шмотки перемещают это так. Я думаю, что может быть это полтергейс а -а -а. не может быть. А что нам осталось посмотреть? Отпечатки рук. Ага. -а -а. МП. Так, отпечатки рук и, наверное, возьму сразу фотик. Возможно, она еще появится. И я ее сфоткаю. Правильно? Правильно. Рассыпанная соль. Так Ну да Идем смотреть что там у нас есть Блокнота нету Так а что мы можем еще Ты здесь. Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Ну класс. Ты здесь. Ты рядом. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты старый. Сколько МП? Четыре. Какой-то слишком активный. Почему он из себя не показал? Хм. Так, ладно. Смотри, я думаю, здесь кинем. Блять, ёб твою мать! Мега активный призрак тридцать тридцать девять процентов, Ну ее нету здесь. А что там еще может быть? Ну, активность какая-то есть, да? Сейчас тут конечно, закину. Ну нету ее, нету. А -а -а. У меня тут песня играет. На фоне Владимирский централ. Короче, я думаю, что я кресло докину в комнату, вернусь за солью. Ну нет. Вообще нет ничего. Стоп. А, отпечатки рук. Так. А фотик. Три, да иди знаешь. Сколько? Я вообще не понимаю. Тыка, сколько нормально? О, -о, -о. А, та кость была... Я э, не помню, кость была. Владимирский централ, ветер северный, поют песенки у меня там. Так, соль. Соль... А... Соль. Блин, нет, фонарик это опасно выкидывать. Я кучу, кину на проходе. Так. Возьму с собой фотик. А, на двери все теребит там. Он вступил. Следов нету? А, стоп, есть. Где она? Сучка. Она пугает, пугает Окей. Так, суп если долго нет, то возможно, мираж. А у меня -то такой есть. Нет такого. Что такое-то херня, блядь? <свот> а -а -а -а -а. Сфотографировать классно Да, му, тысячу раз могу постандифировать уже а что я могу еще сделать у меня улики вообще не будут а если я возьму штатив поставлю камеру на штатив в другой угол классно придумал ⁇ б твою мать! Блять. Сколько там МП? Четыре, да какой? Четыре! там все пять уже должно быть. Огонька нет, сто процентов. Охота была, получается. Спресс сгорел. ⁇ ёб твою мать! Блять. О! Я еще ушел на охоте. Охеренок просто. Капец. Я не сфотографировал его. А что с фото взаимодействует? Блин, у меня ч, одного всего? А, подожди, стоп. мне меня же 6 печат. Огонька точно нету. МП5 нету. Нет, это не может быть демон. <свист> <свист> <свист> так, что мы? Я думаю, ну, блять, демон, в принципе, если у меня расклад маленький, он может быть. Ну пугает он не меня Еще еще один кризис. Фотик. Так, ладно, мы, ну, в принципе, следы посмотрели. Что-то я уже не хочу туда заходить. А как на охоту начала? Тут ничего нету слово совсем раз может быть ты здесь ты рядом ты молодой ты молодой ты старый ты молодой я не знаю как выключить Короче, я сейчас умру, а, похоже. А, ничего нет. Я считаю, как все кидает. О, пять МП. Все, я все понял до свидания джин нормально так но ну мы определили джина я думаю можно спокойно ехать Фотографировать я не знаю вообще Не, не, хочу. А, я что кость. Ладно, короче, все, я что-то не хочу стримить.